И снова здорово, друзья и подруги! Мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии и сейчас перейдем к правке бедра. Значит, ну, до этого мы все уже размяли, да, расшатали. И э, если э, бедро может выйти в разные стороны. Допустим, оно вышло вот сюда вверх. Да, то нам надо его опустить, соответственно. Мы разворачиваем ногу, вот придерживаем этой ногой, чтобы не съехало. И локтем вот в эту сторону. Раз. Распродавливаем. Чувствуется, да? Да. О, я сейчас едет. Ну, вот. Сейчас едет. Сейчас, сейчас едет. Ну, вот, вот, ну, ногой. Оперецы. Раз. Рукой подтолкнуть. А, второй способ. Более, наверное, такой мощный. Да, мы просто обходим человека с другой стороны. Кладим ногу вот так же, на бок сюда чуть подвинься значит вот так у нас идет бедренный сустав видите под 40 градусов значит, толкаем его в противоположную сторону вот туда бедро разворачиваем, получается вот так да и толкаем вот туда в него значит вам это надо нащупать где самое такое место когда больше всего упирает. То есть тут нет такого стандартного угла. Вот примерно вот 45 градусов. Да? Лежит нога на ноге или не на ноге лежит, это вообще не важно. Вот прицелились еще чуть-чуть. Вот так вот прицелились. О, вот так вот. Чтобы был упор в стол. И прямо в бедренную кость. Не в тазовую, а в бедренную, вот в верцел, да? Уперлись. Раз, раз, раз, раскачались и всем корпусом. Фу! толкаем вот туда. От 45 градусов, соответственно. Далее, выдергиваем его вот сюда, в длину. Соответственно, взять вот так и расшатываем. На плечо положили, расшатываем, расшатываем. И обратите внимание, ногой держу стол. Видите, бедром обязательно держим стол. Шатали, шатали и на себя. А! Подвинься тогда наверх. Так. Потрясли его, ну примерно так в сторону отвели немножко, под 45 градусов ногу развернули и сами держи. Uh -huh. Держишь, расслабились и раз такое хлесткое движение прямую стопу, вот такую стопу. Это как бы мы расшатали. А теперь упираемся в ногу и через ногу держим стол. То есть под 45 градусов в угол я вот тут упираюсь, да? Больно в угол. Немножко так больше бочку. А, так вот, да. Тап, нормально. Там да, там было вот так. вот, Раслабили, расслабили и на себя. А! Толкнули. Почувствовал? Да. Тут разъезжаются вот эти вот э, мышцы. Э, Средняя, малая, якодичная и ППС, поясничный подзор сустав. Угу. Выдергивается часто. Почувствовал. Почувствовал, да, вот Да. Раслабление. Так, это в эту сторону, теперь переворачивайся с другой стороны. Ну, тут нам надо будет, на самом деле, э, мышцы бедра довольно-таки крепкие, и они держат его вокруг всего бедра. Вот тут, вот тут, вот тут, и с этой, с этой, с этой стороны не будем перешать какие-то мышцы, да? Просто все их расшатаем. Значит, берем, складываем ногу. В коленках давить нормально, не больно? Mm -mm. Это же у тебя больному колено. Mm -hmm. mm -hmm. Ничего, ничего. То есть вот берем, только расшатываем, расшатываем, расшатываем, с поворотами, вот с такими. Не, не держи, mm -hmm. сам не держи. Вот, с поворотами. Сюда. Сюда. Вот так вот повернули. Это тазобедренный сустав. Теперь, когда вертикально вниз нога, да? Теперь э, вот так находится сустав. А вот так крестово подвздошный сустав, чуть под другим углом. Значит, загибаем коленку от пупка на 4 пальца вот к этой точке, чтобы она нависала здесь, да, и толкаем на себя. О, вот пружинирование. Есть. В КПС прям чувствуешь, да? Угу. Теперь э, э, поясничный поднож, поясничный крестцовый сустав вот так расположен. Значит, толкаем в ту сторону. Примерно над солнечным сплетением коленка, да, и на себя. Вот туда. Вот туда толкать, даже, видите, подгибает немножко, вот а -а -а. такое качание, может помочь себе еще взяться за седалищную кость и чувствуешь, да, а -а -а. это уже вот тот сустав. Теперь к противоположному соску или подмышки да, вот туда тянем ногу, это у нас растягивается грушевидная мышца, вот так и прям здесь проминаем и пробиваем. Лучше отсюда посмотри. Она идет от крестца к версии, крепится вот так вот, по диагонали получается. Вот В этом месте мы ее разминаем. А теперь на это растяжение было на сжатие. Под нее по диагонали вот так вот ставим кулак и через свой кулак. Раз сюда. Два положения. И три положения. Куралку можно перенести ближе к версии. Вот. Чувствуется, да? То есть мы кулаком эту мышцу прожимаем, вот она идет дигонали, да, соответственно, вот место крепления здесь, вот тут по центру и место крепления здесь. Вот а так мы ее прожали и через нее гидроп продавили вот туда. Видите, у нас сокращение. Ой, нога отвинтилась. Ладно, потом привинтим. Ладно, чтобы у не отвинтилась нога. Да. И идем дальше. Значит, сюда уже делали. Сюда вот еще потянем. Теперь паховые мышцы. Тянем, тянем, тянем. А, вот эта мышца, поднимающая, получается, бедро. Вот, мы прижали, поднимаем бедро. И вот чувствуем, да? Все, все, пускай. Вот ее растягиваем таким способом. Все надо повернуться, к, подвинуться сюда к краю стола. Ногу свешиваем, сам держись с той стороны. Вот, уперли соответственно, верхнюю уголок позвоночной кости, да, мягенько тоже упираемся, вот так вот. А здесь в коленку. И на вдохе поднимаю ногу вверх. Выдох. Ослабляем больше. Вдох. Опять тяни. Выдох. Я понял, в коленку давлю, да? Ну здесь кожу тянуть. А, кожу. Вот так. Вот, увеличь, подожди, подожди, подожди, каждым разом увеличиваем наклон, вот, еще больше, да, вдох, <клёх> все, расслабляли, ну и туда и продавили, Выравниваем, по столу обратно, так, дальше идем, сейчас будет колено работать, не знаю, удобно сейчас с этим коленом или поменяем, поменяем, просто скачет. Да, поменяем, ну вот это да, Значит, теперь вот в эту сторону тянем ногу к локтю. У здорового человека она должна практически ложиться. И вторую ногу, чтобы она не поднимала, да, мы ее придерживаем. А тут живота можно давить. Теперь в эту сторону опускаем бедро вдоль позвоночника. Здесь сложнее. Дальше не тянется. Здорово человека должна и это не подниматься нога, а расслабься, вот это вообще расслабь. И тут ложится полностью. У ну, меня, например, ложится. И потихонечку увеличиваем амплитуду. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Смотрите. Положим. Уже. Сейчас, сейчас положим, да-да-да. растяжки себе сейчас сделаем. Так, вот расшатали, да? Значит, с этой стороны мы все проделали. Теперь с этой стороны начинаем. Ну, как бы представьте, что от бедра вы во все как лучики солнца да, во все стороны ее растягиваете сюда потянули теперь колено над коленом градус примерно 120 градусов упираемся не в бедро а в берцовую кость вот а тут не в бедро а в тазовую кость уголок тазовой кости и в разные стороны натягиваем чувствуешь тянется где вот тут да Да, если хотите усилить, допустим, не хватает силы, да, то можно потянуть вот так вот. Нет, сам на не угу. Захватываем вот так, видите, а тут в бедренном кольце и на себя. О! О! Чувствуешь, как тянется? О! Тянется, да? Так, значит. Делали, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Но практически везде сделали. Потянули, расслабили, подготовили. И теперь сами толчки. Свешиваем ногу. Может немножко сюда подвинуться. Вот она под собственным весом пока тянется, тоже висит. А, ну еще грушевидные мышцы, да, чтобы потянуть. уже э, мышцы не только ягодичные грушевидные, тоже есть еще вот тут мышцы запирательные. Вот, вот тут мышцы тоже есть под подседающим костью, да? Значит, мы подседающим кость ставим стопу вот так вот, под такой диагонали, видите? На ребро вот так ставим стопу. Показываю. Прям подседающим кость по диагонали. И через свою стопу ногу... У Раз. с разворотом... Да, с разворотом с, с ротацией. С ротацией, да, чувствуете? Да. Теперь... Под ягодичную мышцу ставим вот так вот и на себя ее натягиваем по середине бицепса бедра и вместо бицепса бедра на себя. Видите? Прям видно, как тянется, да? Вот, нога отвисела и поехали сами приемчики делать. Зажали между коленками, завел в косточку, вот так, ладно ладонь, да? Или в замок. И представляете, да, сустав идет по 45 градусов. Значит, мы его выщелкиваем вверх. Второй прием, То же самое, только на столе. Передержим стопу и на себя. Можно усилить все, если колено больное, чтобы за колено не браться. Берем прямо за. Вот так вот за бедро. Видите, куда дохват. Борцовский. -то -то Я так, теперь. Следующий захват не там, а вот здесь мы захватываем, да, за голень практически, Мы ну, можем вот так вот, или держаться, ну, либо вот так прям, борцовский захват, да, главное, чтобы рычаг был под коленом, вот тут, раз, раз, видите, рычаг какой, и дернули. джижи, ногу человека, чтобы он вся была расслаблена, предупреждаясь, чтобы не держал, не сопротивлялся, не помогал, сами держим стол, и толчок будет за голень Вот так вот, да? Но до этого нам надо ее подготовить, немножко ногу покрутить Чтобы она почувствовала, когда почувствовала расслабление, да? Чтобы она свободно ходит После этого моменты неожиданно Что? Неожиданно! Я даже предупредил, что неожиданно Вот ловим именно этот неожиданный момент, да Потому что когда человек готов, он начинает сопротивляться, успевает сгруппироваться, понимаете? Подсознательно надо даже, да? Двигаться обратно И, соответственно, вот такой хлесткий. держи вот такой хлёсткий, как, э, как этим, кнутом, как бы, да? Раз, столкнули, вот так стопу, раз, столкнули, раз, столкнули. и вторую косточку ставим на себя, и тут уперлись противоположную ногу, держи, и выдерживаем на себя. Где, где там все щелкнуты там щелкнуть здесь да в двух местах и если ноги разной длины да допустим вот эта нога короче а это длиннее это бывает не только за счет поворот таза да а за счет укорочения вот этих мышц поднимающие ведро малаягодичность среднеягодичные большой лицовый трактор здесь тоже такой он тоже спазмируется тоже весь сокращается поэтому мы на вытяжение упираем человека вот так вот, в свою лицовую кость. да Это нога прямая, прям предупреждается, чтобы он ее не сгибал. А это нога выше этой, особенно если таз туда ушел назад, да То тогда тем более выше поднимаем. Берем за стопу и за пятку и корпусом вытягиваем. В стопе тянется. Если в тянется, тогда хватаетесь прямо, ну, болезненно бывает, да, тогда прямо загольно хватаетесь и... о о сейчас Ух. Ты проположишь эту да. руку и почувствуй, как там вытягивается. Сверху свою положу чувствуешь там как... Да, и колено, и бедро. Как резиночка. Да. Бедро уходит из сустава. Да, да, есть. Только единственное, что в этом положении не дергайте, потому что есть опасность, что выделите прямо из сустава. Поэтому сейчас расслабили, отдохнули и после этого уже отыкнулись, да, и после этого можно уже сделать. Так, ну с бедрами все. В следующем видеоролике запишем колени. С вами был Али Калагудвин и лучше вам быть здесь и пробовать все друг на друге. До, до встреч, друзья!